Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада приветствовать вас снова на канале производителя суперфудов «Соль жизни». И сразу хочу поздравить всех болельщиков, и не болельщиков тоже, с победой нашей сборной в игре с Испанией. Это фантастика какая-то! На наших глазах просто творится история российского футбола. Радость зашкаливает. А что делается в наших городах? Okay. Yeah. Я прочитала в одном посте, 1 июля стало для нас еще одним днем победы, не могу не согласиться. А герой дня Игорь Акинфеев, капитан клуба ЦСКА. Ну а по словам самого Акинфеева, лучший игрок матча – это команда и болельщики. А после матча я увидела вот такие посты в соцсетях и такие шутки о нашей команде мне куда приятнее, чем прежние. Итак, друзья, сборная России в одной четвертой. Будем болеть за наших. А мы будем продолжать разговор о питании футболистов. И коль уж такой праздник у нас, поговорим о рационе нашей сборной. Для того, чтобы у игроков не случилось пищевых расстройств или какой-либо аллергии, их питание состоит из вполне привычных блюд, а если матч выездной, то многие из продуктов сборная везет с собой из России. Такие, как, например, гречку, квас или наш шоколад Аленка. Кстати, сборная Аргентины на этот чемпионат мира привезла с собой аж 3 тонны продуктов. Но вернемся к питанию нашей команды. Конечно же, под запретом у игроков такие продукты, как сливочное масло, майонез, свинина, газированные сладкие напитки и пакетированные соки. Не приветствуется жареная картошка и картошка фри. А за сутки до игры... Ограничивается употребление молочных продуктов, грибов и морепродуктов, а также экзотических фруктов. Наши футболисты питаются по специально разработанному меню в течение всего дня. В нем используются как обычные продукты питания, так и спортивное питание. Гейнеры, протеиновые изоляты, специальные желе. Итак, завтрак обычно состоит из чая или кофе, овсяной каши на воде с медом, из тостов с джемом или медом, на обед спагетти, куриная грудка на гриле или стейк из лосося, запеченные овощи с оливковым маслом. А ужин, если он после игры, то он очень похож на обед, только дополнен овощными салатами и фруктами. Я же ко всему этому могу добавить для вас то, что не афишируется спортивными диетологами. А они помалкивают о том, что футболисты и многие спортсмены употребляют в пищу проростки. Это по-настоящему живое питание, эликсир силы и выносливости. Проростки дают молодость мышцам и витамины, минералы и ферменты для суперсилы спортсменов. Проростки входят в обязательный рацион всех выдающихся спортсменов. А если и вы хотите быть на высоте, то компания «Соль жизни» предлагает вам лучший продукт – это проростки люцерны, пожитника рапса и редиса дайкона. Это новое производство компании «Соль жизни» как раз для вас, вашего здоровья и здоровья вашей семьи. Всегда свежее не в магазине, а сразу со сбора урожая к вам на стол. Это самое востребованное производство. Мы работаем на вашу силу, выносливость, молодость и успешность.